Здравствуйте! Сегодня я попробую сшить свитшот. Здесь лежат детали кроя. Спинка, полочка и два рукава. Ткань я взяла очень приятную, гладкую. Наверное, это какой-то трикотаж. Она тянется в двух направлениях. В одном направлении немного сильнее. В ширину. На рукавах лучше указать, с какой стороны находится спинка, а с какой полочка, Так будет легче шить. Теперь мы берем любую деталь. У меня это спинка. И прикладываем уголочек рукава спинки к уголку спинки. Ровно прикладываем. Прокладываем строчку. Так как это, скорее всего, трикотаж, то я буду шить специальными иглами по трикотажу. У них носик другой. Такой, чтобы не оставлять проколы в ткани. Вот, рукава к спинке уже пришиты. И теперь я отогну шов притачивания на рукав и проложу еще одну строчку. Это будет как отделочная строчка. Строчки на таких небольших расстояниях удобно шить на лапки, которые для зигзага. Она хорошо прижимает и регулирует вот эти маленькие расстояния очень удобно. Теперь я беру деталь полочки и лицом к лицу складываю с рукавами с той стороны, где рукав прикладывается к полочке, соединяется с полочкой. так же проложу швы. Вот почти готово, осталось не так много. Также я сделаю отстрочку так же как и на спинке, отвернув шов на рукав. Теперь нужно проложить единую строчку по боковому шву и нижнему шву рукава. Для этого складываем Свитшот лицом к лицу, ровно совместив все срезы и прокладываем строчку. Вывернем и посмотрим, что вышло. Всегда интересно видеть изделие первый раз, когда оно уже по основным швам стачено. Теперь подгоним линию низа. Для этого обрежем какие-то неровности, которые могли получиться в результате стачивания. Можно низ обработать резинкой, но я их не люблю. Поэтому здесь я сделаю шов в подгибку с закрытым срезом. Подогну один раз и еще один раз. А теперь займемся манжетами. Для этого возьмем широкую резинку, отметим ширину запястья и ту ширину, которую хочу, чтобы а, поднимался рукав, чтобы держался плотно на руке. Отрежу два одинаковых кусочка резинки. Смерю длину манжета, Смеряю ширину резинки. К этим двум величинам прибавлю везде по 2 сантиметра на швы и выкрою манжет. Манжет будет сложенный вдвое, то есть нужно две ширины резинки плюс 2 сантиметра. Это плюс 2 сантиметра. Вот получились такие прямоугольники для манжет. Приложу к ним резинку, проверю. Все совпадает. Теперь... Швом зигзаг частым и широким я соединю концы резинки в стык. Мне нравится шить швом зигзаг. Получился такой плотный манжетик. Теперь складываю манжет из ткани лицом к лицу и проложу строчку по его ширине. Манжет нужно вывернуть и сложить вдвое, чтобы внутрь вставить резинку. Аккуратно все распределяем. Так, это я проверяю, как он тянется хорошо. Теперь нужно соединить манжет с рукавом. Для этого шов манжет соединяю со швом рукава. И складываю их лицом к лицу и на расстоянии один сантиметр проложу строчку сначала я проложу строчку зигзаг потом прямую Получился отличный рукав. Выглядит аккуратно. Так, вот сначала строчка зигзаг. Эта строчка дает ткани растягиваться. Поэтому на таких участках ее хорошо делать. А теперь прямая строчка. Я ее проложила дважды. Теперь мне нужна косая бейка, чтобы обработать воротник. Я отмечаю на ткани угол 45 градусов и делаю бейку шириной 4 сантиметра. ткань мне напоминает калейдоскоп и время какое-то такое как изображение времени теперь бейку складываем вдвое изнанкой внутрь друг к другу Я сначала сметаю по срезам горловины со срезами бейки. Мне так удобнее шить. Конец бейки я пока не приметываю, чтобы потом в него ставить другой конец, чтобы швы были аккуратно закрыты. Теперь проложу строчку с помощью все той же лапки для зигзага. Так у меня везде будет получаться одинаковая ширина строчек. На этом мой свитшот готов. Остается его только померить. Мне очень нравится.